Сегодня 20 марта 2023 года. Вот такой разлив на этот период времени. Река Савала, направление Новохоперск, Садовка. Сегодня были на реке Хопер, Лед тоже тронулся. Вот такой полноценный, или можно сказать еще неполноценный разлив. Но река вышла с берегу. Вот такое течение здесь видим. Местами асфальтирована дорога, тоже залита водой. И Давайте глянем сейчас на той стороне как. Вот какое бурное течение воды. Река совала, вышла с берегов. Ну возможно будет и урожай на рыбу. А то в прошлом году рыбалка была никудышнее, рыбы очень было мало. Ну соответственно, в прошлом году и такого разлива не было. В этом году, слава богу, разлив хороший. Но вода еще будет пополняться. Вот такой разлив на реке Савала. Вода вышла с берегов и затопила здесь луга были. Ну, если будет с таким темпом она подниматься, то, соответственно, и перекроет дорогу. Вот пока еще разделяет дорога две полосы от этого водоема. Бассейн воды в районе Новохоперска.